Всем привет! На бирже EOBit можно зарабатывать монету Estep ежедневно, купив один из уровней. Какой именно вы возьмете, неважно. Можно взять за 500 долларов один и получать 50 монет каждый день или 10 по 50. То же самое выйдет 50 токенов ежедневно, будет падать вам на баланс. Прибыль зависит от курса, она меняется здесь автоматически. Торгуется в разделе DeFi в паре с USDT. Сейчас цена 14 центов. Последний раз она опускалась до 11 и стрельнула до 17. Монету пампят. Так что можно сразу не продавать, а держать на балансе копить. В этом столбце у нас доступные уровни, которые вы можете приобрести. Очень быстро разбирают. Поэтому сейчас по нулям нужно ждать и ловить момент при этом держать на балансе USDT обычный не сети Tron или Binance Smart Chain это видно по буквам B T если у вас вдруг появился такой токен вы завели из MetaMask Binance Smart Chain или через TronLink Сюда закинули. Можно продать USDT за биткоин. И потом вот здесь вот BTC купить обычный USDT. Вот он. Таким образом, у вас будут готовы деньги для покупки уровня. Как только он появляется. Сразу покупайте. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем пока.